В любой ситуации выбирай себя. Здравствуйте, мои дорогие. С вами снова Елена Алексеева. И давайте поговорим, почему же женщине важно выбирать себя. Ну, наверное, по большому счету, в глубине души все люди эгоисты. Все думают только о себе. Но вот русские женщины в последнее время почему-то приучены думать о других, да? о своем муже, о своих детях. И в это время женщина остается как батарейка от телефона, которую не зарядили. Вот представьте, что батарейка не заряжена. Далеко мы сможем уйти с таким телефоном? Сможет ли он нам помочь чем-то? Ничем. Ничем не сможет помочь. Поэтому женщина, она по своей сути батарейка, батарейка всей семьи. То есть орган матка, он не только дает возможность нам родить детей но еще накапливает энергию всю нашу жизнь и помогает дозированно выдавать всей семье, детям, мужу. Если в вашем поле находятся родители, то им тоже идет дозировка. Представьте, женщина каждый день выдает всем какую-то часть энергии, накопленную в своей матке. А чтобы там накопилось в матке, женщина должна делать все возможное, чтобы накопить. Да? То есть нас не получается ставить в розетку и зарядить как телефон, батарейку. Женщина наполняется позитивными эмоциями, когда ей хорошо, комфортно, когда она в какой-то поездке, прогулке, когда о ней заботятся, когда она чувствует себя защищенной, когда ей, она знает, что ее проблема – это задача для ее мужа, и муж готов решать эту задачу, чтобы его жена чувствовала себя защищенной. Тогда женщина наполняется этим ресурсом, и она щедро делится им. И всем всего хватает. И женщине тоже. Как только женщина забывает о себе, она начинает болеть в первую очередь, да, потому что ресурс всем раздала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Да. На нее не остаются ресурсы, начинает в первую очередь сыпаться здоровье. Появляется лень, ничего неохота делать, не готовить кушать, не какие-то там придумывать сюрпризы, подарки на дни рождения близким, ничего не хочется делать. Хочется полежать, хочется день бревна, хочется каких-то, не знаю, цветов, подарков. Начинается вот это ощущение, что некомфортно. То есть женщина должна в первую очередь думать о себе. Точно так же, как в самолете. Да? Каждый из нас, когда летаем, нам рассказывают. Вот здесь вот кислородная маска. В случае необходимости сначала кислородную маску одеваем себе, потом ребенку. Почему? Потому что если вы себе не одели маску, вы можете не успеть одеть и ребенку. И никто ему не поможет, кроме вас. И здесь точно так же с вот этой накопленной энергией... Э, <соспоматизация> с вот этой накопленной энергией... Э, Точно так же происходит, да, женщина должна думать о себе, она должна быть отдохнувшей. Наверняка вы знаете, что если мама не выспалась, да, вот там маленькие детки, когда идешь с ними куда-то там в больницу, поликлинику, на площадку, на игровую, мама не выспалась, она там всю ночь возилась там с маленьким или там, не знаю, какие-то дела у нее были, и она не спала ночью, не отдохнула как следует, и она утром уставшая, и дети все вот как один непослушные. Они делают все, чтобы вытянуть энергию хотя бы в негативном ключе со своей мамой. Они балуются, они там, я не знаю, стоят на ушах, пристают к другим детям, заводят скандальные ситуации с другими детишками, приходит там чья-то мама жаловаться, еще какие-то ситуации, и женщина просто не знает, что делать. А ей нужно начать с себя, ей нужно отдохнуть. Как только мама выспалась, отдохнула, проснулась в хорошем настроении, детки почему-то становятся послушными хорошими, ласковыми, нежными, воспитанными и так далее. Наверняка вы это обращали внимание на такие ситуации. Они прям ярко бросаются в глаза. Вот на детской площадке прям можно увидеть, какая мама не выспалась потому, как ведет себя ребенок. Здесь точно так же. С мужем точно так же. Муж – это большой ребенок. Это та же самая история. Если вы себя чувствуете некомфортно, муж тоже будет чувствовать себя некомфортно. То есть он живет на вашей энергии. Если у вас какая-то мощная перезагрузка, Энергии идет, да, перегрузка энергии. Если муж там много работает, какая-то у него работа, плюс еще дополнительный бизнес, он там какой-то свой открывает, и у него много времени нужно туда, женщина должна быть в первую очередь выспавшейся, в первую очередь отдохнувшей, кушать как можно больше фруктов и овощей, потому что именно они дают энергию, ресурс. Тогда женщина легче переживает все вот эти стрессы. Ей остается энергия после того, как она раздала всей семье. Может быть, стоит подумать о помощнице, да, то есть, которая придет, помоет полы. Может быть, там почистит какой-то картошки. я Не знаю, что-то еще сделает такое, которое немножко разгрузит вас физически от обязанностей в семье. Потому что когда маленький ребенок, это очень большая нагрузка. Может быть, она там как раз машинку разберет, стиральную, повесит белье. Или что-то еще сделает э, такое, что вам прям ценно будет. Обязательно это используйте. Обязательно используйте. А, делегируйте какую-то часть работы, чтобы у вас всегда было время на какие-то 15 минут полежать в медитации. Может быть, какую-то маску сделать. Может быть, какой-то массаж, самомассаж. А, может быть, там, я не знаю, попарить ноги в теплой воде с солью, с травами. Это тоже, кстати, очень круто заряжает и помогает исцелению очень многих женских болезней. Очень ценно. Постоянно нужно думать о себе, ставить себя на первое место. То есть именно на первом месте в семье женщина. Если женщине хорошо, всем хорошо. Если женщина плачет, всем вокруг некомфортно. Потому что она транслирует еще вот эту ситуацию, которая негативную сама ощущает. И ей очень-очень трудно и некомфортно. Трудно все это переживать. И всем вокруг трудно переживать. То есть, по большому счету, если женщина постоянно плачет, постоянно устала, она разрушительница в этот момент, она разрушает себя в первую очередь и всех вокруг себя. То есть, если женщина очень благостная, то... Ее вот эта трансляция идет вообще на уровне планеты, да, то есть на уровне планеты идут разрушающие энергии. И если женщина в созидательном настроении, в творческом настроении, в радостном настроении, в ресурсном настроении, да, то она вот это все транслирует вокруг себя, наполняя всех вокруг себя вот этой вот позитивной энергией. Это очень-очень важно понимать. Берегите себя, девочки. Любите себя, это ваше хорошее настроение, это ценный ресурс, не только для вас, это для всей вашей семьи и для всей планеты. Поэтому думайте о всей планете, о близких именно с этого ключа, через себя любимую, через творческое ресурсное состояние включайтесь в работу над улучшением всего в вашей жизни и в жизни вашей семьи. Обнимаю вас, мои дорогие. Благодарю, что вы смотрите мой канал. И будет все больше и больше новых видео, много интересных, полезных моментов, практик, инсайтов и озарений. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши вопросы, ставьте лайк. Обожаю читать ваши комментарии и видеть, сколько лайков и сколько добавлений на мой канал. Приветствую, конечно же, всех новеньких, кто становится постоянным зрителем моего канала. Обнимаю вас, не прощаюсь, увидимся в следующем видео.